Здравствуйте, дорогие друзья! Этим веселым э, воскресным, вернее, этой веселой воскресной ночью 1 октября э, мы начинаем открытие школы, открываем нашу школу SEO для грудничков. Э, почему для грудничков? Потому что мы э, э, начинаем обучение. С самого начала, для тех, кто ничего не знает о SEO и, может быть, даже ничего не знает и о продвижении, и о сайтах в том числе. В основном наша школа SEO для инвалидов. И первая группа будет со стипендии, может быть, потом последующие будут. Это самая оптимистичная часть. А, а в основном... Будет обучение просто открыто для всех желающих впоследствии, когда у нас будет уже что-то более-менее вырисовываться. Пока что нас здесь немного, будет еще, может быть, 6 человек, и мы обучение будем строить. Начнем с самого начала, а потом будем строить... Да, вот, кстати говоря, с какого начала мы начнем, примерно план обучения будет у нас... Ну, введение, собственно, уже было в презентации, немножко, наверное, показано. Ну, э, немножко, немножко разберем, что такое вообще оптимизация сайта, что такое внешнее продвижение, что такое э, сайт для того, чтобы понять, что такое оптимизация сайта, да, и внешнего продвижения, нам надо понять, что же такое сайт. И вот первые уроки у нас будут посвящены тому, что. Такой сайт из себя представляет и мы будем наверное около первой недели октября заниматься именно тем, что будем разбирать, что же это такое за сайт, из чего он состоит. это нам необходимо. то есть это нам может быть мы не будем конкретно этим заниматься, кто-то не будет заниматься. Работать с кодом и вообще, а будет заниматься только внешним а, продвижением, а, то есть а, ссылками и а, всякими разными другими вещами. Но все равно мы должны разобрать такой сайт а, и а, дальше уже пойдут а, у нас а, разнообразные сайты разнообразные сайты, а, в том числе конструкторы мы разберем а, и разберем уже непосредственно. Ну, тут пойдут у нас уже SEO термины, но это будет попозже. А сначала мы займемся вплотную сайтом и даже немножко программированием. Ну в такой в игровой форме. Я думаю, это будет полезно, потому что а, чтобы не забыть нам а, Самое главное, да, это заголовки, это теги, что такое теги. Все это будет э, происходить примерно, может быть, неделю, а может даже и две, да, оптимистической э, нашей стипендии. Вот, что еще мы, где у нас еще будет проходить обучение? В группе, конечно, мы будем. Здесь у нас уже, собственно говоря, оно началось. Пока что здесь э, я собираю информацию, которая нам пригодится. Э, также партнеров мы ищем, кто может нам э, помочь из SEO-оптимизаторов. Э, э, может быть, кто-то даже и не знает о том, что э, ссылки здесь есть, кто-то знает, но... В общем, у нас на взаимовыгодной основе это тоже очень оптимистично. И вот касательно этих уроков на ютубе, да, я говорил, что надо их посмотреть все 12, но на самом деле я посмотрел 3, на этом остановился. В чем еще оптимизм? Оптимизм в том, что SEO профессиональное, оно, вообще-то оно очень сложное, на самом деле это... Чтобы ему научиться, нужно не 3 месяца, а немножко э, побольше. Мы, а мы будем учиться, во-первых, по-своему, по а во-вторых, мы будем учиться каким-то отдельным вещам. И все охватывать мы не будем, потому что э, для наших возможностей э, какие-то подразделы да, мы будем изучать. Кто-то ссылки, кто-то, может быть... Допустим, у нас в группе есть люди, которые занимаются фотошопом, которые свой сайт могут сделать на Wix, допустим, которые фрилансом занимаются, которые уже обучались SEO, которые уже, ну, в общем, разнообразно. Для нашей группы мы построим обучение, как, как вы захотите, что захотите узнать, и мы будем от этого отталкиваться, кто может, может быть знает и лучше меня какую-нибудь тему. В общем-то я, кроме создания сайтов на wix более-менее, да, и там все просто, да, и постараюсь еще сам научиться с самого начала, да, с, с темы сайт и так далее. И кто-то, возможно, для себя будет... Что-то полезное в нашей первой группе, что-то полезное из этого вынесет. Вот. Ну, естественно, стипендию тоже вынесет, конечно. Это обязательная часть. Обязательная часть. Почему? Потому что нам нужно... Для самостоятельного обучения, не только вам, но и мне, собственно, нужно какой-то какой стимул да какой-то стимул, чтобы... Вот сам занимайся, да, SEO. А как, а как ему учиться? Читай то, читай это, чтобы в голове была какая-то каша. Нет, у нас так не будет. Почему я еще предлагаю начать с самого начала? Может, кому-то это и не нужно. Сайт, из чего он состоит. Программирование. Кому-то, может быть, это... Кто-то, может, это все знает уже, но все равно в нашу школу будут приходить люди, допустим, инвалиды в том числе. И я думаю, что в, основ... в основном инвалиды будут приходить, потому что у нас группы периодически будут тоже со стипендией потом. Инвалидов, конечно, в первую очередь. А все желающие, все желающие тоже почему? Потому что каждый, каждый урок, да, как делают это профессиональные SEO-оптимизаторы, они открывают обучение. Почему? Потому что люди а, интересуются этим и а, на а, определенных ресурсах, да, они Проводит время с пользой для себя. Вот здесь у нас есть SEO-словарь. У нас разные SEO-словари на самом деле. На SEO-пульте, ну, там сложный достаточно словарь, но тем не менее полный на SEO-пульте. И а, также еще разнообразный словари. Здесь мы никого не рекламируем. Каждый может найти себе свой SEO-словарь, чтобы в терминах мы не запутались и не забыли, что вообще это такое вот а потом о чем я говорил да почему нам все желающие в нашей школе нужны потому что мы будем свой сайт продвигать собственно обучение у нас будет как здесь на сайте то же самое у нас будет вот и презентация наши первые вот первые три урока я просто при... не то что предлагаю а три первых урока посмотреть надо нам и понять. Кто все уже понял, ну тот, собственно, может сам уже делать уроки по SEO. Кто три урока понял, да, и нам и нам объяснит а, а, семантическое ядро. Презентация. Также наше оптимистическое открытие. И все последующие уроки все будут размещены где? Здесь, на нашем сайте, в разделе Обучение, школа SEO для грудничков. И всем, кому будет интересно, они будут смотреть и э, тем самым э, и пользу приносите себе и, и нам в том числе, потому что мы рекламный шалаж, да, у нас э, для чего сделан? Для того, чтобы мы инвалиды могли подработать, подработать, заработать продвижением сайтов. Э, потому что, конечно, они э, зайдут люди. Если их что-то заинтересует... Сейчас у нас шалаш, видите, тут нет разделов. А потом у нас будет по разделам. Допустим, будут курсы, будут все, все что наши заказчики нам закажут. Да? Допустим, курсы языков будут отдельно. Допустим, еще услуги будут отдельно. Какие-нибудь какие товары, может быть, интернет-магазины или что-нибудь это все будет в отдельном размещаться в отдельном, так скажем, блоке. Да, может быть, на шалаше, и здесь также рекламодателям странички. Тоже это будет размещаться. И вакансии резюме будут размещаться в разделе Сотрудники. Навигацию, конечно, надо переделать, потому что навигация. По научному на сайте э, навигация это совсем не то, что здесь. А, но ну, по пока что так, пока что нам хватает. Так, и где еще у нас будет? У нас еще будет... Хотел я вообще немножко рассказать. Вот символ SEO, да? А не смейтесь, пожалуйста. Но мне уже, да, мне уже действительно кажется, что это вот такая вот уже... Голова у меня, честно говоря, от этого SEO. Почему? Потому что я вообще-то думал, что символ SEO это ракета. Я ее тут везде рисовал где-то в своих группах. Но посмотрел по запросу и нашел тут разнообразные символы. Символы SEO, в том числе а, такие вот машинки скорой помощи. Вот. И также еще нашел символ вот такой. Да. Баланс. Поэтому я говорю, SEO у нас будет свое. Вот еще наш партнер. Партнер наш старейший 1pc.ru Здесь все подробно расписано. План даже по самостоятельному продвижению сайта в интернете. Это все можно скачать, зарегистрировавшись на сайте 1 как партнер. И там очень много бесплатной информации, э, которую мы, собственно, э, не будем следовать. Ну, как сказать, не будем следовать. Кое-что, конечно, мы возьмем. Возьмем для нашей школы, так как это наш партнер, и мы его рекламируем. Что конкретно нужно сделать? Ну, честно говоря, делать этого всего а, делать этого всего мы не будем, потому что мы будем заниматься немножко, немножко другим. Вот, может быть, SEO для чайников за 5 занятий. А посмотрим и что-нибудь оттуда тоже вынесем как раз. SEO для чайников за 5 занятий. Это, конечно очень круто, потому что да, с семантическим ядром разберемся, но это я думаю с ядром мы уже будем ближе к ноябрю что-нибудь, может быть книгу освоим, а может быть мы не будем вообще составлять никаких семантических ядер, но вот про тексты, да, про тексты нужно обратить внимание на уникальность Удобные для чтения. Но это все в, раз... в первых уроках про сайт. Мы попробуем, попробуем разобрать запросы, объем, обновляемые э, тексты, в меру оптимизированные. И вот э, почему я говорю программирование. Да? Ну, это как бы вводные такие интерактивные уроки. Там в группе э, «Школа SEO» для грудничков есть ссылка на сайт HTML-академии там. Интерактивное обучение. Что это такое? титул да, дескрипшн, alt и вообще. Что вообще вот это такое... Из себя представляет. Потому что, чтобы не запутаться и прави, и правильно все это сделать. Зачем делать тут нам а, написано? Да, для того, чтобы информация была найдена. Если человек ищет что-то, а, чтобы он нашел эту информацию. Ну, кое что мы возьмем, а кое что мы делать не будем. Кому-то может быть эта тема близка написание текстов. Он может здесь, здесь для себя узнать что там посеву текстом. То есть можно в принципе писать и просто текста. С ключевыми словами, а можно и без, а можно и без ключевых слов. Просто какие-нибудь какие уникальные тексты. Если есть у кого-нибудь такая э, возможность и способность. А, на заданную тему, да, например, может быть про трудоустройство инвалидов. Или может быть про что-нибудь другое. Или для, наш, для нашего заказчика писать тексты для наших будущих заказчиков. Может быть, вот вот в таком ключе это будет. Здесь, в общем-то, много информации. Это все, я думаю, мы разберем уже ближе ближе к ноябрю. Так. И а, значит, когда у нас пойдет, я думаю, мы сделаем, знаете как, я думаю, мы сделаем параллельно. То есть, темы пойдут для новичков с самого начала, да, пойдет сайт э, для новичков, э, в том числе для меня, да, и все это мы сделаем параллельно. То есть, пойдут сайт, э, движки, которые... Э, в которых надо разобраться, конструкторы, которые тоже... Ну, я, собственно, покажу то, что, то, что я знаю про конструкторы. Контент э, и страшное... И это страшное слово юзабилити и адаптивный дизайн, в конце концов. Это основное, мне кажется, э, что нам надо... И параллельно мы будем разбирать то, что надо вам. Допустим, вам нужна какая-то уже тема совершенно другая. Может быть, уже из э, поисковых систем запросов, ключевых слов, э, семантического ядра, так называемого, по ссылкам, может быть, э, Кому что в нашей группе, пока в первой, да, по его, по его запросам, по его э, потребностям. Мы попробуем эту тему разобрать, Поиска, поискать информацию и э, партнеры наши тоже, может быть, нам помогут в этом разобраться. Вот, а не спеша, не спеша мы будем мы будем для новичков, которые... Для тех, кто придут потом. все это пригодится. Так, значит, что, что я сказал. Это будет у нас... Да, это не реклама, это просто я хотел вам показать э, символ. Почему-то э, Google символ SEO... Э, Китайские иероглифы, которые обозначают баланс. Может в этом что-то есть. Китайцы они тоже понимают, понимают. Не зря у них такой сервис. Но я, собственно, не являюсь этим партнером. Там говорят, кстати, тоже э, заработок на продажах есть китайских товаров. Сейчас очень неплохой. Но я этим не занимаюсь, потому что мне... Вообще в интернете, честно говоря, долго очень сложно сидеть. А здесь, собственно, собрана информация, некоторые ссылки, которые... Вот, вот здесь мы будем разбирать по сайту. Здесь это я даже даже я и не помню, что это. Тоже, тоже сайт с какой-то информацией. Я говорю очень много на... У нас, на первых пора, задача э, структурировать ее и э, начать э, с самого начала, и план занятий будет у нас, грубо говоря, два плана. Это с самого начала для новичков и наш план план нашей группы э, по, э, по вашим потребностям. Сейчас у нас еще. Может быть, три человека я написал вот им, и они, может быть, к нам подойдут. Я очень надеюсь, что они подойдут пораньше, и все вы тоже подойдете пораньше, чтобы начать как-то уже нам понимать, кто что может и кто что понял в первых наших трех уроках. Вернее, не наших, а... На уроках на ютубе да и а, надеюсь тоже что вы будете а, откликаться и комментировать и что не что-нибудь что говорить а, потому что если вы все придете а, к одиннадцатому числу к стипендии а, это будет конечно очень хорошо потому что Потому что стипендия дело такое, да, но нам нужна, обратная связь нам тоже нужна. Вот, и поэтому здесь можно в группе смотреть, уроки будут. В группе, как я уже сказал, да, уроки будут на сайте. И где же еще? А, вот чего я забыл. На Ютубе. На Ютубе же есть у нас... У меня есть канал на ютубе, и здесь будет школа SEO для грудничков. Собственно, она уже есть, но здесь такие более-менее разрозненные всякие видео. И еще есть обучение SEO-продвижения. А, тоже раз, разрозненные всякие. И эфиры тут радио-видео кота, и всякое такое. Обращение к партнерам, наш шалаш, трансляции мы туда. На каком-то этапе обучения кто уже умеет делать трансляции ВКонтакте, кто-то может быть не умеет. Мы будем учиться их делать, потому что форма обучения такая, ну она более интерактивная и более дает обратную связь. Согласитесь, да, если прямая трансляция, допустим, мы договариваемся на какое-то время в нашей группе и проводим, ну, удобно для всех, да, и проводим трансляцию и разбираем какую-то тему. Это что касается по нашему второму параллельному плану именно для нашей группы. Вот, вот, собственно говоря, вот оптимизм в чем и заключается, что у нас на трех площадках будет проходить обучение, будет оно, обучение проходить параллельно для новичков и для нашей группы, потому что у нас кто-то является новичком, а кто-то нет. И еще что у нас будет? Веселого. А, веселого будет у нас э, стипендия в два этапа будет. 11 12 и к концу. Октября будет у нас а, для, для какой-то группы обучающихся, а, для 3-4 человек, наверное, будет 11-12, а для остальных будет 22 или 23 октября. Ну, Где-то так. Вот, ну, на этой самой оптимистичной ноте на, нашу, наше открытие, да, наше веселое открытие, очень короткое, всего 24 минуты, наконец-то. Мы и, собственно говоря, завершим. И здесь тоже тоже мы ее здесь разместим, эту нашу. это наше веселое открытие, мы его разместим на нашем сайте. Всем спасибо, всем удачи. Ждем вас, собственно говоря, в понедельник, ждем вас в группе и ждем вас, а, а, ваши отклики и ваши пожелания. А, всего доброго, с вами а, школа села для грудничков, а, всегда с вами, до с начала октября и до скончания веков. <свеч> Всем удачи!